Сегодня у нас в выпуске Крутая гонка Юмористическая аркада Качественный Tower Defense Skate Runner Аркадный самолетик, И Тетрис с приключениями Да, приступим Формула Force Рейсинг – это отличные веселые гонки на высокой скорости. Настолько высокой, что передвижение по потолкам тоннелей уже не проблема. Вас ждут 4 различных класса транспортных средств, 4 чемпионата, 3 режима игры и более 10 трасс в различных уголках мира. Война шуток — это не шуточная война шутников с шутками прямо во время войны. Да, как-то так. Помоги Мордыка и его друзьям отбить свой парк у Джина и его приспешников, используя море розыгрышей и продела. Эта игра сочетает в себе как экшен-аркаду, так и стратегию. Сразитесь с медведями-роботами, злобными хот-догами, танцующими кассетами и с прочим трэшем. ТРОЛЛС vs ВИКИНГС – это качественно спи ж** Defense. ДЕФЕНС Всем нам известных зомби против растений Однажды викингам надоело жрать, спать и заниматься любовью И они захотели отобрать золото у бедных лесных троллей На защиту которых ты станешь Тебя ждет множество интересных юнитов, замечательная графика и забавный сюжет Big Air War – это красочная аркада про маленький самолетик, который парит в чистом небе, разнося всех в пух и прах. На вашем пути будут тысячи самолетов, дирижаблей, ракеты, боссов. В игре неплохая рисованная стилизация, не нагружающая ни глаз, ни ваш девайс. Так что в удовольствии скоротать время – самое то. Transworld Endless Skater – это раннер на скейтах с классной графикой и великолепной реализацией. Выбирай одного из пяти топовых скейтеров, обладающего своими уникальными способностями, выполняя как можно больше трюков и комбинаций для блестящей победы. Томас Уэслоун ⁇ это не просто аркадный Тетрис и не просто цветные прямоугольники. Каждый из них, как ни странно, полноценный персонаж с характером и способностями. Переключаясь между персонажами, вы будете помогать друг другу преодолевать препятствия и трудности. Томас Уэслоун ⁇ это игра с душой. Игра ⁇ есть место любви, чести и дружбы.